здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака рак месяц трансформации большинство планет сосредоточены в вашем символическом восьмом доме который связан со сложными эмоциональными состояниями кризисами и возрождением в новом качестве ретроградный меркурий до 22 февраля также здесь 11 февраля новолуние в восьмом доме в сфере трансформаций возможно совокупность событий из разных сфер жизни которая послужит катализатором серьезных жизненных перемен у кого есть неопределенная ситуация актуальные вопросы требующие решения контакты для личных консультаций на главной странице канала и под видео в первой половине февраля возможны неудачи в отношениях, но в этот период вы понимаете истинное отношение к вам со стороны партнеров, а также приходит осознание того, нужны ли вам отношения в том виде, в котором они существуют. При этом обстоятельства сложатся наилучшим образом для преобразования личных и деловых взаимоотношений, выхода их на более высокий качественный уровень. Хорошее время для внесения изменений в совместные проекты, реконструкции и реорганизации предприятий. Для присмотра жизненных направлений также подходящее время. Поскольку восьмой дом связан с деньгами других людей, с чужими ресурсами, то активизация новолунием 11 февраля заставит... Многих представителей знака РАК разбираться с долговыми, финансовыми обязательствами. Кому-то придется оплатить счета, решать проблемы со страховкой, налоговой инспекцией. Вопросы наследства и алиментов можно решить в этот период наилучшим образом. Для кого этот вопрос актуален? Финансовая ситуация вашего партнера по бизнесу или супруга может резко измениться. Еще одним проявлением восьмого дома является интимная сторона жизни. В сексуальной сфере также вероятные изменения. Более драматическими проявлениями восьмого дома являются травмы, хирургические операции. Первая и вторая декада февраля категорически не подходят для серьезных медицинских вмешательств, нежелательны для косметических процедур. Но если, конечно же, ситуация требует немедленного решения, то стоит подобрать день правильно. Это эректив. Астрологически подбирается наиболее подходящее время для операций и других каких-то манипуляций. Благоразумно в этот период во всем избегать чрезмерного риска, так как значительно возрастает вероятность оказаться в опасной ситуации. 14 февраля в день влюбленных вы вряд ли сможете расслабиться и отдохнуть с одной стороны это к лучшему вас замечают к вам тянутся люди луна ваш управитель входит в ваш символический десятый дом самая видимая точка гороскопа вы сможете решить вопросы связанные с профессиональной деятельностью получить продвижение воспользуйтесь этим благоприятным периодом чтобы обрести популярность а также привлечь внимание желанного партнера. Так как вам оказывают знаки внимания представители противоположного пола, возможны проявления ревности в ваш адрес, и в существующих отношениях появляется напряжение. Середина месяца богата на романтические приключения. Появляются новые увлечения или вдруг объявляются бывшие любимые. Интересный период, но неспокойный, немного тревожный. Кармические темы, в основном связанные со сферой взаимоотношений, должны быть разрешены в этот период. Главное, не избегайте разговоров, если вас что-то давно волнует, или если партнеры из прошлого хотят с вами объясниться. К концу месяца вы почувствуете, что как будто некий груз упал с души. Обновления обязательно произойдут после новолуния 11 февраля. И у вас будет возможность управлять этими изменениями. Главное, думайте в первую очередь, а потом включайте эмоцию. С 18 февраля Солнце входит в ваш символический девятый дом. Интеллектуальный и профессиональный статус займет одно из приоритетных мест — в результате вы сосредоточитесь на обмене информацией и мнениями с окружающими, либо непосредственно, либо с помощью рекламы, печатных материалов и публикаций в социальных сетях. Возможно, возникнет необходимость повысить образование или квалификацию. А может быть появится удачная возможность путешествия в другую страну. Третья декада февраля благоприятна для поездок за границу и общения с представителями других народов. А также подходит для изучения иностранных языков. Усиливается конкуренция, благодаря которой вы станете опасным противником. Но окружающие вряд ли будут рады этому. Поэтому будьте готовы к необходимости заявлять о себе как о специалисте. Возможны конфликтные ситуации, но старайтесь не испортить свои перспективы, показывая явное раздражение. 27 февраля – полнолуние в вашем третьем доме. Это сфера повседневных контактов, ближнего окружения, взаимоотношений с родственниками. Полнолуние в третьем доме повлияет на все, что связано с коммуникациями, информацией, знаниями, обучением. С сестрами и братьями, с близким окружением и общением с ними. Но также вопросы, связанные с транспортом, работой, техники, оборудования, потребуют вашего внимания. Конец февраля благоприятен для коротких путешествий и передвижения, для командировок хорошее время. Это период развития и приобретения новых навыков